Всем привет! Сегодня ролик будет крайне необычным, вспомнил я про подствольный гранатомет. Очень мне нравится эта тема, особенно когда делаешь вот такие вот гренадеры. Но что меня побудило сделать именно это видео, так это такой гренадер. То есть вы понимаете, с подствольника удалось убить двоих в голову. Это же надо было так зарандомить, чтобы гранатой, а чем по сути подствол-то и является, можно было ставить хедшоты. Но давайте проверим, запустимся на наш модель и посмотрим, сколько же человек может пробить подствол в голову. Итак, для начала я встану как можно ближе к нашим игрокам. Надеюсь, со мной ничего не произойдет, у меня защита от взрывов, а вот у них ее как раз нету. Легко пробиваем троих, я думаю, сейчас можно попробовать еще разок. Стану уже немножко подальше, возможно, это мне поможет. ё вот только гляньте, мозголом. Практический мозголом, он, конечно, не отображается, но 4 хэдшота есть. Теперь осталось разобраться, что же нужно для того, чтобы пробить в голову сразу всех. Встану-ка я здесь и теперь стрельну просто на уровне головы. так я думаю стоит прицелиться немного повыше все же это под ствол чего реально минус 7 вы когда-нибудь видели подобное? Я, если честно, просто охерел. Ну все это видео теперь точно стоит отнести к моей рубрике упоротых экспериментов, кстати это уже будет третья часть получается. Две части я уже делал, можете посмотреть их прямо через подсказочки с правой стороны, ну а мы едем дальше, это еще не все. Ну и во второй части этого ролика я хотел бы вам показать прокиды на новой карте Мосты. ну как новой, просто обновленный, так скажем. Ну и начнем пожалуй с самого интересного прокида, который я совсем недавно нашел на этой карте, что интересно Делается он именно с подствольного гранатомета. С самого начала раунда пробегаем к этой лестнице, встаем прямо около стенки. Но здесь самое главное навестись точно так же, как я. Здесь нужно знать только то, что лучше стрельнуть ниже. То есть, если вы стрельнете выше, граната просто пролетит, его никого не закоцаете. Но вот это то место, куда прилетает подствол, я думаю, именно здесь может пробегать куча народу. Итак, следующий прокет уже на полянку, делается он с обратной стороны, то есть со стороны Warface. Нужно будет прокидывать повыше, чтобы граната все-таки пролетела через забор и упала на выход прямо с целым трактором, то есть вот примерно здесь. Кстати, именно в это же место можно прокинуть обычную гранату, делается это очень просто. Пробегаем под мостом и бросаем вот таким вот образом. Самое главное при броске двигаться немного вперед, чтобы дать гранате небольшое ускорение, иначе она просто не долетит. Это, кстати, момент из игры с подписчиками на Браво. Мы играли на дробовиках, с пистолета было стрелять запрещено. Кому будет интересно поиграть также, обязательно вступайте в группу ВКонтакте, ссылочку в описании оставил. Но мы идем дальше, следующий прокид уже на крышу домика. Получается, прокидываем именно так. Кстати, вот уже с первой гранаты пацан взорвался. И еще один довольно мощный прокид. Получается, с подката мы кидаем чуть-чуть левее дома. Взрывается, конечно же, эта зеленая мусорка, которая там стоит. Теперь я надеюсь, на этой карте вам будет играть гораздо интереснее. Лайк, если видео тебе понравилось, ну и сразу переходи на следующий ролик справа. Ну а в конкурсе на APS прошлого видео побеждает Данил МР про Я тебя поздравляю, обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.